Магазин Мототек представляет обновленную версию мотоцикла Geon x row Уже модель оснащена двигателем в 250 кубических сантиметров. Двигатель двухклапанный верхневальный. Имеет мощности порядка 18 лошадиных сил. Двигатель воздушного охлаждения. Вот. Также уже установлен масляный фильтр. То есть замена масла происходит через больший пробег. То есть порядка 3000 километров. Масло, кстати, с завода залито сразу Shell. То есть хорошее фирменное масло. Спереди установлено 21 колесо, спецованное, телескопическая вилка длинноходная и дисковый тормоз. Сзади установлен моноамортизатор. которая работает через прогрессию, то есть через дополнительные рычаги. Это называется система ProLink. Сзади 18-е колесо. Также самодисковый тормоз, двухпоршневой суппорт. И уже имеется новая регулировка цепи, то есть как в настоящих кроссовых мотоциклов. Цепь, кстати, установлена 530-я. По поводу приборной доски осталось все без изменений. То есть есть спидометр, датчик зарядки, показатель нейтрального положения поворота. Двигатель работает тише в данной версии. установлена обычная, то есть этого света вполне хватает. Здесь ближний и дальний свет. Диодные повороты. Сзади также самое, тоже диодные повороты. Мотоцикл двухместный, он очень удобный. Водитель сидит в выемке для сиденье задний пассажир держится руками вот за вот такой багажник есть кстати вариант установки кофры сюда то есть здесь под низом это металлическая основа это считается рамой то есть свободно ставится кофр